Всем привет! Мы приехали на очередной объект для обследования дома с помощью тепловизора и аэродвери. Пригласил нас Виталий, компания Элис, которая занимается ремонтом и отделкой. Да, все верно. Мы занимаемся ремонтом под ключ и даем гарантию результата для наших заказчиков. И когда мы берем объекты, такие как этот дом... Ну в целом дома для нас важно, чтобы дом, как строение, отвечал определенным параметрам И для этого пригласили Николая, чтобы произвести испытание дома на герметичность с помощью аэродвери и тепловизора Это позволит нам исключить возможность образования неприятностей в процессе жизнедеятельности заказчиков Таких как образование плесени, конденсат и прочее Отлично, давайте зайдем в дом, я вас с ним познакомлю и начнем обследование осветить его практически как рентген и понять, что он из себя представляет. Первым делом, когда мы зашли в дом, мы обследуем ограждающие конструкции с помощью тепловизора на предмет теплопотерь. Это мы делаем еще до того, как запустили аэродверь. Здесь вот сейчас как раз наводим на окно для того, чтобы была контрастная картинка, то есть окно это источник естественных теплопотерь, здесь мы видим температуры, которые неравномерно распределены по вот этому тепловизионному снимку, соответственно мы это все фиксируем и потом в последующем уже сравниваем, когда у нас будет запущена АРД. Здесь вот у нас... Горячие участки отражены красным ближе к белому цвету, а холодные участки а си... темно-синий ближе к черному. Для того, чтобы понять разницу в обследовании просто тепловизором и обследованием тепловизор плюс аэродверь, сейчас сделаем снимки ограждающих конструкций без использования аэродвери и затем сравним их, когда будет работать аэродверь. Сейчас устанавливаем аэродверь в дверной проем, который служит для входа в здание, и будем откачивать воздух. С помощью аэродвери можно выявить два очень важных параметра здания. Первый – это проводят так называемый тест был дур тест тест на воздухопроницаемость то есть аэродверь в автоматическом режиме рассчитывает, сколько воздуха проходит через ограждающие конструкции здания за счет негерметичных стыков и воздухопроницаемости строительных материалов есть такой параметр как класс воздухопроницаемости который говорит если простым языком выразиться насколько дырявый дом второй очень важный параметр который можно добиться с помощью аэродвери, это когда работа редвери осуществляется вместе с тепловизионным оборудованием. А, вот эти те самые негерметичные стыки, когда мы откачаем воздух, через них воздух начнет проникать внутрь помещения, что не всегда происходит без аэродвери. И эти все места, где воздух холодный у нас с улицы заходит внутрь помещения, по крыше, по стенам, по окнам, неважно где, мы их четко фиксируем с помощью тепловизора. И в конце этого видео я вам наглядно покажу, насколько значимая разница при обследовании с помощью одного тепловизора и какой результат можно достичь а, при обследовании тепловизором с помощью аэродвери. Мы закончили обследование с помощью тепловизора и аэродвери. Сейчас мы будем производить обследование с улицы. Мы с помощью аэродвери закачаем воздух внутрь помещения, повысим внутри давление, и у нас теплый воздух из дома будет выходить через негерметичные стыки, и мы их будем спокойно фиксировать с помощью тепловизора. Сейчас мы находимся в офисе, после обследования мы всегда анализируем данные. Для чего это нужно? Очень часто на объекте заказчики спрашивают, что, как с теплоизоляцией дома в процессе обследования. На самом деле, выявить полноценную картинку, сформировать по теплоизоляции дома непосредственно обследование достаточно сложно, практически невозможно. Делается это непосредственно, когда составляется отчет и анализируются данные. Тогда уже видно, в каких местах наибольшие, наименьшие теплопотери. То есть формируется целостное понятие, о доме с точки зрения теплоизоляции. Сейчас я хочу поделиться с вами результатами обследований. Напомню, мы делали два обследования с аэродверью, делали тепловизионные снимки и без аэродвери, И продемонстрирую вам, в чем заключается отличие этих снимков. Здесь у нас есть реальный снимок, реальный снимок, на котором это у нас второй этаж полумансардный, окно и стык кровли со стенами и э, стык, э, угол между стенами. Если мы посмотрим на снимки без аэродвери, то есть, когда мы тепловизором делали снимки, а аэродверь была выключена, у нас э, вот такая картинка. То есть, да, теплопотери происходит по нижней части окна, но это вполне естественно, потому что не установлен подоконник. Э, минимальная температура 62 градуса. Э, если мы смотрим снимок э, с аэродвери уже то здесь картинка меняется. Причем, хочу отметить, сильно мы воздух из помещения не откачивали, потому что проем был не очень удобен, и вся эта конструкция могла, ну... Не настолько устойчиво зафиксировано, поэтому если бы мы на полную мощь включили аэродверь, то еще более характерные были бы э, теплопотери видны с аэродверью. Так вот, э, на стыке стен э, у нас и на стыке, где э, с, э, у нас стена с кровлей, э, видны э, негерметичные стыки, через которые воздух холодный начал заходить внутрь помещения внутрь помещения, и также виден негерметичный стык монтажного шва, то есть негерметичность в монтажном шве, то есть между пеной и стеной, есть также щель, через которую холодный воздух проникает внутрь, там у нас температура стала 5,3 градуса, и также вот эти вот области на стыке, еще раз повторюсь, стен и кровли, и стены крыши, у нас воздух начал заходить внутрь помещения, и мы эти места четко видим. На снимке, если обратно мы вернемся к снимку тепловизионному без аэропорта, дверей этих теплопотерь нету почему это происходит у нас теплый воздух всегда легче холодный воздух а, тяжелее у нас теплый воздух поднимается наверх и через второй этаж через негерметичные стыки выходит на улицу а с другой стороны ули с улицы мы видим как правило зашитые а, металлом Кровлю, где определить места теплопотерь практически бывает невозможно, ну, наверное, в 90% случаев. А когда, и, соответственно, при, просто при тепловизионном обследовании выявить эти места практически невозможно. С дверь уже они наглядно видны. Это позволяет э, со стопроцентной практически 99,9% дать э, результат, точный результат заказчику э, по всем негерметичным стыкам. Это крайне важно. Э, почему важно определять, такие места теплопотерь? Потому что, когда они будут похоронены под окончательной отделкой, э, безусловно, конечно же, их видно не будет то есть, да, возможно, даже они принципиально не будут влиять на теплопотери в общем здании, но э, это места вероятного скопления конденсата и влаги и, соответственно, у нас э, все это может проявиться в виде того, что у нас там будет скапливаться влага и она пойдет э, то есть на, начнут намокать отделочные материалы впоследствии может возникать плесень ну и вообще, в принципе, намокшие отделочные материалы они, как правило, приходят в негодность и все это исправлять стоит во много раз дороже, чем само обследование. Плюс у нас были такие примеры, когда у нас дом построенный, были проблемы с крышей, и крышу переделывали несколько раз, и там счет шел даже не на сотни тысяч, а уже переваливал за миллион рублей. Вот такие вот переделки. Поэтому крайне важно их определить, устранить вот на этапе до окончательной отделки. И тогда вы сможете без проблем пользоваться, ну, жить в своем доме комфортно, без какой-либо плесени, которая может быть внутри. Кстати, да, ее тоже может быть снаружи не видно. И, соответственно, теплопотерь у вас не будет. Нормально, будет комфортная температура и микроклимат. Хочу показать вам еще один пример. Вообще, на самом деле, обследований с аэродверью мы делаем достаточно много. И для себя отбираем снимки наиболее такие, которые ярко отражают разницу между обычным обследованием с тепловизором и с аэродверью. Это один из наших объектов. Дом деревянный из бруса. Здесь, в данном случае, на реальном снимке изображена у нас лестница. То есть, место, где лестница на, с первого этажа на второй. И вот у нас два снимка. То есть без аэродвери. Мы видим здесь теплопотери, то есть они происходят, они у нас видны. Но когда мы включаем аэродверь, все это становится уже. Все эти, все эти теплопотери, все эти негерметичные стыки намного чуть себя проявляют и в значительно больших местах, нежели чем на снимке, без использования аэродверей.